Привет! Сегодня я вам расскажу вот о такой интерьерной подушке из Юска. Покупалась она по принципу недорого, и у меня такой еще нет. Чехол яркий, интересный и навязчивый. подойдет под любой интерьер. Из плюсов съемный чехол, который можно легко постирать. Хотя и внутреннюю часть тоже можно забросить в стиральную машинку, вряд ли синтетическим наполнителем что-то случится. В остальном одни минусы состав чехла 100% полиэстер и на ощупь она будто сделана из стекла. Спать бы я на такой подушке точно не стала. И очень не советую покупать семьям, в которых есть домашние животные, особенно коты, потому что не успела я привезти ее из магазина, как на подушке уже зацепка. Поэтому, как мне кажется, долго она не прослужит, даже если будет просто лежать у меня на диване. Конечно, чехол можно сменить, но какой в этом смысл, если покупала я ее только ради чехла? В целом не самая удачная моя покупка. Если вам нравятся интересные вещи, ставьте лайки, комментируйте это видео и подписывайтесь на канал Мамка ТВ.